Друзья, в этом видео у нас очень хороший сигнал для биткоина. Надеюсь, я успею выпустить это видео до того, как что-либо произойдет на графике. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей. Вы попалник на Локи и я специализируюсь на техническом анализе. Делаю анализ многих активов, в том числе и биткоин, и драгоценные металлы, и валютные пары, и акции, и тому подобное. У меня имеется большой опыт в плане технического анализа, и я готов с вами им делиться. И вы сами решаете, что делать с моими прогнозами. Итак, давайте начнем. В прошлом видео мы с вами прогнозировали, что... У нас здесь восхитящий треугольник пробьется с большей вероятностью вниз. И цена будет ходить в диапазоне от уровня 30 тысяч до уровня 40 тысяч. Как видите, это у нас и произошло. Восходящий треугольник пробился у нас вниз. И цена устремилась до уровня 30 тысяч. Тем самым образовав собой формацию импульс скопления импульс, который указывает вот на это движение. Смотрите. То есть цена вышла из треугольника восходящего. Импульс образовался. Потом скопление, далее еще один импульс до уровня 30 тысяч и откатное движение до скопления. Теперь цена может здесь либо постоять на скоплении, либо пойти вниз. Давайте разбираться дальше. Смотрите: белым цветом я буду отмечать то, что уже произошло, и что нас больше не интересует. Чтобы это просто сохранилось у нас на истории. А желтым цветом вот таким вот, я буду помечать то, что нас интересует. Итак тайфрейм H4 биткоин. Рисую трендовую линию сопротивления. Провожу ее через максимумы. У нас здесь идет нисходящий локальный тренд. Открою H1, чтобы более подробно нарисовать эти уровни. Далее рисую трендовую линию поддержки. Внутри нашего нисходящего тренда. Мы видим диапазон движения цены. Цена ходит от уровня к уровню. И здесь... Мы с вами видим, что цена подошла к трендовой линии сопротивления. Что это значит? У нас два варианта развития событий. Либо отскок, либо пробитие. И давайте разбираться, чего вероятность здесь больше. Друзья, вот мне писали в комментариях, анализ это конкретика. То есть мы с вами анализируем вероятности, где покупать, где продавать, где больше вероятность пробития, где больше вероятность отскока, что ждет цену, какой цикл сейчас идет и так далее. То есть, технический анализ дает нам какие-либо конкретные указания, что делать при разных вариантах развития событий, при разных сценариях. И на основе того, что происходит в данный момент, какой у нас сценарий реализуется, мы уже с вами принимаем конкретные решения. То есть, анализ – это наш план на случай разных событий, а не какой-то там слепой прогноз и надежда на что-либо. Никто в точности не знает, куда пойдет рынок. Мы можем только это... Определять с помощью вероятности Я прогнозирую в данном месте два сценария И у одного сценария вероятность срабатывания больше Смотрите Как я уже говорил, цена ходит Открою таймфреймы побольше Цена входит в диапазоне От уровня 30 тысяч до уровня 40 тысяч Вот таким вот образом То есть Цена у нас отскочила от Уровня поддержки 30 тысяч который находится в данном месте Куда она движется? уровню сопротивления 40 тысяч. Вот в этом диапазоне. Следовательно, вероятнее всего, данная трендовая линия сопротивления будет пробита и цена устремится вверх. Итак, смотрите, что я предполагаю. Возможно, такое, что цена прямо сейчас, вот в ближайшее время, пробьет этот уровень сопротивления. Но вероятность этого сценария меньше, чем вероятность второго сценария. То есть я все-таки склоняюсь к тому, что сейчас у нас будет отскок, отскок от трендового линии сопротивления, Потом обратите внимание, что здесь у нас вырисовалось раз плечо голова. Это предполагаю я фигуру голова и плечи. Потом цена отскочит. Здесь образуется у нас второе плечо, и вот тогда трендовая линия э, сопротивления будет пробита, и цена устремится к диапазону 40 тысяч. Естественно, здесь никакой фигуры голова и плечи еще нет. Я только предполагаю ее формирование и предполагаю вариант развития событий вот такой вот. Это вполне логично. Почему? Поскольку а, при пробое трендовой линии цена поджимается к этой трендовой линии, следовательно, цена отскочит. Здесь у нас постоит и направится вверх. И потом уже здесь будет поджатие в данном месте. И пробитие. То есть перед пробитием случается поджатие. И благодаря этой логике я предполагаю формирование второго плеча. Конечно же это не значит полностью рост биткоина. Вот дальше. Нет, это только до уровня 40 тысяч. Поскольку здесь находится сильный уровень. А дальше мы уже будем смотреть по ситуации. Итак, еще раз проговариваю два варианта развития событий. И я все-таки рекомендую вам, чтобы вы склонялись ко второму. Первый сценарий трендовая линия пробьется прямо, вот, прямо сейчас. Но это маловероятно. И второй сценарий, цена отскочит, подержится в диапазоне, подожмется к уровню сопротивления трендовления и пробьется вверх. Вот это вот более вероятно, по моему мнению. Друзья, никто не знает, куда пойдет рынок, я только предполагаю на основе своего опыта. Запомните это. Не следуйте слепо рекомендациям, принимайте свои решения, думайте своей головой. И самое главное, анализ второстепенен, вы должны сосредотачиваться на контроле над своим капиталом. Над своим депозитом Друзья, а те, кто инвестирует в биткоин на долгосрок Просто халдите Просто не рыпайтесь Покупайте биткоин, постепенно закупайтесь В более-более и -более все выгодных точках То есть уровень 30 тысяч сейчас является наиболее выгодной точкой И вот здесь вот, да, логично, что можно было бы вполне закупиться Вот отскок у нас был уровень 30 тысяч хороший и вот это самая выгодная точка для покупки на данный момент. Также менее выгодная, но оптимальная точка для покупки – это уровень 34 тысячи. О чем я и говорил. Цена отскочит, поддержится здесь диапазоне и пойдет вверх. В том случае, если цена подойдет к уровню 34 тысячи, я сам куплю небольшую часть биткоина. Никогда не входите всей котлеты, всегда распределяйте свои средства. Присутствует также вероятность того, что биткоин опустится еще ниже, но пока вот вероятность дохода до 20 тысяч – крайне мала. То есть нет каких-то определенных сигналов, каких-то определенных факторов, чтобы цена шла именно до уровня 20 тысяч и пробивала уровень 30 тысяч. Уровень 30 тысяч сейчас является сильной областью поддержки для биткоина. Что касается свечных паттернов, свечной анализ, смотрите. Мы видим вот такое вот движение, потом у нас был сигнал на повышение в виде свечи с большой тенью снизу, и потом цена устремилась вверх. А по свечам можно предположить вероятность пробития. В данный момент... И в данный момент сил у покупателей маловато То есть вероятность пробития именно сейчас трендовой линии не очень высока Опять же тот же самый сценарий, который я прогнозировал Если бы у нас здесь вырисовалась просто одна огромная свеча на повышение, примерно такая вот Тогда силы покупателей вероятнее всего бы хватило, чтобы сразу пробить трендовую линию сопротивления Но этого не произошло Поэтому движение крайне пока что не уверенное. И возможен отскок от трендовой линии сопротивления. Смотрите, я стер трендовые линии поддержки, сопротивления, желтые, чтобы было более видно. На неделе, неделя у нас закончилась и свеча закрылась крайне для нас негативно, то есть образовалась огромная свеча на понижение. А единственное, что хорошо, так это то, что образовалась тень снизу. И пока что все-таки я предполагаю движение в диапазоне. Итак, друзья, вот мои коротенькие прогнозы, мой вариант развития событий. Uh, я пошел сразу же быстро монтировать видео и постараюсь его очень быстро выложить, опубликовать Друзья, если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк Пишите в комментариях вашу обратную связь и что вы думаете о биткоине Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита И друзья, сейчас мир очень сфокусирован на деньгах, на этой суете И всегда помните о том, что в действительности представляет ценность Это добро, любовь и вера. Если у вас будут действительно настоящие хорошие ценности, то вот эти вот второстепенные моменты в виде средств, в виде денег, они сами будут к вам приходить в руки. Поэтому, друзья, побеждайте. И всем пока.